Добрый день! С вами Дана Бинуа и канал Мои Растения. Сегодняшняя тема, обзор Аглаонема редсуматра. Редсуматра пользуется большим спросом за ее необычный цвет листьев. Цвет листа темно-зеленый, розовые прожилки и очень яркий розовый. К сожалению, моя камера не передает этот цвет, но поверьте, она... Красивее в жизни, чем на видео. Сейчас она цветет. Ее белый цветочек. Размер листика 18 сантиметров. Изнаночная сторона листа краснобордовая. бордовая Светлый ствол. И эта гладьема дала двух деток даже трех деток мы видим одна детка два листика еще одна детка один листик и детка в три листа за полгода она выдала мне три детки две из них уже можно отсадить а маленькая в один листочек вот это она пока пусть сидит на мамке и развивается. Отсадим ее позже. Агланима неприхотливая, причем любая агланима, не обязательно рад суматра, очень подходит условия в Санкт-Петербурге и в Москве. Эти города не жаркие, но агланима прямо любит этот климат. Она не перерождается, не теряет свой цвет, дает прекрасно. Деток, даже если забудете вовремя полить, она это переживет, дождется вас и снова будет расти и развиваться. А на этом все. Жду вас в следующем обзоре. Пока!